У тебя микрофон есть? Привет, ребята. Copy, I'm in real therapy. <laughs> I think I put that on, right?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 they do to you. You cannot die. You can never die. They want to take you from me, Jason. Don't let them They want to hurt you, Jason. Don't let them... No! <laughs> yes. Yes. Kill for mother. Yes. Don't let them take mommy. Yes. Yes. Kill for mother. Jason, don't let them. Ugh, fuck Jason, you! my boy, do you know what your gift is? No matter what they do to you, you cannot die. You can never die! They want to hurt you, Jason. Don't let them!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 Сначала сосок выстрелит, он упадет. А когда очнется, ты в него выстрелишь. И мачетку поднимать надо идти. Сейчас маску с него сделаем, короче. И его с ганов пока что Давай я, давай я, сочиняю Джейсон Не позволяй им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 Jason. Find them. Kill them. Ugh. Fuck you! Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like you.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 Anyone else get away? Окно поет, полезу. А если главный Джейсон вышел? Самый I mean, главный. Заixiçai-nos! Oh, Есть. Нужен бензин. Я. Да, похилите, пожалуйста, кто-нибудь, дайте хилочку. Кого-нибудь хилочка. Нет. Туалеток смотрите. О, спасибо О! большое. Да бля... Теперь мне Теперь точно мне нужна точно... хилка. я тут В доме, по-моему ну, Только ножик один Мне бы хилочку Сейчас найдем, найдем брат. Сейчас мы хил найдем Вот Зачем они наставили капканов? Я не понимаю. Аккуратнее. Я, наверное, Джейсона поставил. Я нормально, я нормально, я нормально. У меня и теперь есть петарды и ножи. Ребят, чука есть фэнс? Есть У меня есть, я нашла Нашла, спасибо А, ты девочка? Uh -huh. uh, спасибо за комплимент Без обид, я просто По голосу не помню Но no well, я тебе про голосу говорю Без обид на А, лежа, лежа, лежа, лежа. Jason, Боже, Бан, да, да, да, да, я И Ладно не